Здравствуйте, дорогие друзья! Хочется показать участок опушки в лесу. Видео я показывал вам, где я здесь рубил лопатой. Если не видели, по ссылкам в описании добавлю. И вот здесь уже сейчас, сегодня у нас уже, по-моему, 14 августа. Вот такое и состояние его. Вот, да? Вот он здесь, конечно, вырос, естественно. И в некоторых местах, сейчас покажу, дал семена. Ну, а как бы еще их пока... Они не высохли для того, чтобы семениться, но тем не менее, вот на них. Нек... Некоторые розетки вот еще цветут, здесь, вот здесь вот некоторые уже отцвели начинают сформироваться. Там, вон, я вижу, где-то еще вот здесь вот я вижу, вот розетка. Здесь похоже на то, что она, посмотрим, Нет, это... она вся в тле, но пока еще семена не сформировались. Вот здесь вот, ну, единичные розетки, да? Которые можно я сейчас уберу и семян не будет. Поэтому все возможно, даже без применения, скажем так, каких-то химических средств. Все возможно. Вот даже вот если вот такие небольшие участки требуется локализовать. Ну, примерно вот как вот показать, да? Ну вот он, да. Он не очень большой. Если не дайте семениться в этом году, то. Соответственно, новых семян не будет, будет только старые останутся, а в дальнейшем вот этот участок нужно будет просто косить и не давать созревать семенам в течение всего сезона. И постепенно, потихонечку он просто вымрет. Ну, а лучше и быстрее, самый эффективный метод, это, конечно, ранней весной обработать гербицидами, и здесь вообще не будет расти бычевик. В принципе, поэтому здесь каждый выбирает для себя сам. Ну что ж, на этом все. Понравилось видео, ставьте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.